Уважаемые искатели отдыха в Крыму! Вас приветствует и приглашает на незабываемый отдых гостевой Дом Фортуна. Мы находимся на западном побережье Крыма в прекрасном курортном поселке Николаевка. Наш красивый и уютный пансионат находится в самом сердце Николаевки, в 10 метрах от центрального рынка и в 5 минутах ходьбы к морю, в 2 минутах от автостанции, в 10 от лунопарка и в 5 минутах от всевозможных развлечений для детей и взрослых. Но близость всего этого совершенно не мешает насладиться ждаться тишиной и покоем в самом нашем уютном гостевом доме. Мы предлагаем для отдыха два жилых корпуса, морской и солнечный, в которых расположены одно-двух- и трехместные номера со всеми удобствами. Горячая вода, холодильник, телевизор, кондиционер, спутниковое телевидение, Wi-Fi, а также номера с частичными удобствами. Большинство номеров оформлены в индивидуальном стиле – морской, цветочный, рубиновый, розовый, янтарный. Каждый найдет для себя подходящий номер по настроению и вкусу. Обилие цветов и зелени в уютном дворике приятно удивит и порадует прохладой и ароматами экзотических растений, а журчание фонтанов освежит вас в жаркий день. Здесь каждый сможет найти для себя отдых на свой вкус. В кафе на летней площадке, на качелях, на скамеечке, утопающий в зелени и аромате жимолости, олеандра, жасмина и роз. А какая кухня, пальчики оближешь? Фортуна – единственное заведение в Николаевке, которое имеет диплом второй степени как лучшее предприятие общественного питания Крыма. Наш диплом еще раз подтверждает высокое качество питания и обслуживания. Мы предлагаем нашим отдыхающим комплексное питание, обед и ужин в нашей столовой, в которой вас обслуживают официанты. Также на территории Фортуны находится уютное и милое кафе, утопающее в зелени в котором вы можете заказать разнообразные коктейли, мороженое и всякие вкусности. В виде дополнительных услуг мы предлагаем поучаствовать в чайной церемонии, которую проводит мастер чайного клуба «Чайная пара». Также мы предлагаем прокат предметов досуга и пляжных принадлежностей, помощь в приобретении обратных билетов, трансфер, библиотеку и многое другое. По всей территории работает Wi-Fi. Мягкий климат полуострова позволяет нам принимать отдыхающих с мая по октябрь. Для постоянных гостей мы предлагаем программу «Любимый гость» и другие специальные предложения и акции – более подробную информацию вы всегда сможете найти на нашем сайте www.fortuna.crymea.com. Отзывы гостей всегда положительные и часто восторженные. Уют и доброжелательная атмосфера не оставят равнодушными никого. Для вашей безопасности на всей территории гостевого дома ведется видеонаблюдение, работают охранники. Гостевой дом Фортуна «Николаевка Крым» ждет гостей и готовит вам интересные акции. Заходите на наш сайт fortuna.com или наберите в поисковой строке «Николаевка Крым Фортуна» и также увидите первым наш сайт. Выбирайте номер по вкусу и бронируйте его. Мы находимся по адресу Крым, Симферопольский район, поселок городского типа Николаевка, улица Молодежная, 17. Наши телефоны плюс семь девятьсот семьдесят восемь семьсот тринадцать стационарный плюс тридцать восемь ноль шесть пятьдесят Хозяйка гостевого дома «Фортуна» Жданкова Валентина Дмитриевна. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Возможно, вы поможете и им найти свой кусочек незабываемого отдыха в Крыму, в Николаевке, в Фортуне. Фортуна ждет своих гостей.